Всем привет, дорогие друзья, всем до времени суток, с вами я, Чипс и Максон. Подожди. А где третий? А третий, Андрей, сейчас нам включат музыку. Как вы поняли, это пять способов забить эффект на пенальти. Первый способ. По ударить подсечкой. Как Второй способ это развести вратаря по углам. То есть, например, смотрите вправый, правый, влевый, в левый. Либо наоборот. Поехали. Третий способ. Попробуйте обмануть вратаря, но необычным способом. Я так не играю. Четвертый способ. Если вы не уверены в себе и вы пробиваете пенальти решающий причем, то не надо ничего мудрить. Просто как-нибудь надо отвлечь вратаря. Братан, у тебя это в Пятый способ. Попробуйте обмануть вратаря, выкинув бутсу. Ну так вот и записываем. Ну, ребята, если вам понравились эти пять способов, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий, подпишитесь на Instagram Андрей, на мой, на Максими. Все ссылочки есть в описании. Ну и, конечно, на пять способов эффектно забиться штрафного и эффектно забить гол, когда вы один на один, тоже есть ссылочки в описании. Ну, ребята, с вами был Андрей, Чипс и Максон. Всем до новых встреч, ребят, и всем пока, пока. пока. Вот так вот вас. Оп.